Для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса топливных насосов высокого давления, дизельных моторов грузового автотранспорта, автобусов и спецтехники применяют состав МАКС-ТНВД. Его используют для рядных, распределительных и магистральных топливных насосов, в том числе в системах Common Rail и системах типа насос-форсунка. Состав МАКС-ТНВД восстанавливает износ и оптимизирует зазоры в плунжерных парах, в сопряжениях деталей насосов подкачки. В результате восстанавливается давление. Насос обеспечивает выходное давление в пределах рабочих характеристик, что гарантирует качественное распыление топлива. Снижаются шум и вибрация рядных и распределительных насосов. Наиболее ценный эффект от применения состава заключается в том, что при нормальном давлении насоса улучшается качество впрыска топливной смеси в цилиндр. Это повышает эффективность сгорания топлива, что в свою очередь приводит к повышению мощности двигателя, экономии топлива, уменьшению вредных выбросов. Обработка насоса высокого давления производится в два этапа. На каждом из этапов необходимо добавить состав МАКС-ТНВД в топливный бак. После первой заливки машиной можно пользоваться в штатном режиме, а через 2,5-3 тысячи километров пробега необходимо провести второй этап обработки. Как это сделать правильно, подробно написано в инструкции и на сайте.